Всем привет! Меня зовут Дарья и я профессиональный визажист. На своем YouTube-канале я начинаю новую рубрику. Это будет серия обучающих видеоуроков, в которых я буду показывать, как красиво и правильно краситься. Также буду рассказывать очень много о косметике, об инструментах и о часто совершаемых ошибках макияжа. Первый урок ⁇ правильное нанесение тона. Для начала кожу необходимо очистить, это можно сделать при помощи тоника либо молочка. Второй этап, кожу необходимо увлажнить. Для увлажнения кожи вы можете использовать любое свое уходовое средство, но помните, что перед нанесением макияжа крем должен быть легкой текстуры. После того, как мы увлажнили кожу, нам необходимо выбрать базу. Подробно о базах я сделаю отдельный видео урок. Ссылочка на это видео скоро появится в описании, так заходим и смотрим базу можно наносить различными способами можно использовать для этого руки можно использовать кисть мне нравится базу наносить руками так как я чувствую ее текстуру и понимаю когда она окончательно впитывается в кожу я буду использовать увлажняющую подсвечивающую базу мягко распределяю базу руками Это база увлажняющая, подсвечивающая. Подсвечивающую базу, конкретно которую наношу сейчас я, мы не используем в Т-зону, если у вас жирная или комбинированная кожа. Иначе в течение дня жирный блеск в Т-зоне может проявиться намного быстрее. И соответственно это укоротит жизнь вашему макияжу. Итак, я нанесла базу. У меня теперь гладкая и красивая ровная кожа. И следующий этап это нанесение тонального средства. Я выделю три основных способа, привычных для нанесения тона. Первый это пальцы рук. Наверное самый привычный способ, которым пользуются большинство девушек. И я иногда тоже так делаю. Но он не всегда эффективен и не всегда пальцами можно хорошо и качественно нанести тональную основу, чтобы кожа при этом выглядела красиво. Второй способ – это нанесение тональной основы при помощи кисти. И третий способ – использование спонжа. Основной плюс нанесения пальцами рук в том, что это быстро. Итак, если мы наносим тональную основу при помощи рук, это довольно быстро, но не так эффективно, как, например, кистью. Большой минус в том, что вам каждый раз придется отмывать руки, а тон то так просто не смывается, и также он забивается под ногти. Теперь нанесение тона при помощи кисти. Это один из самых любимых мною способов. Для этого мы выбираем синтетическую пушистую кисть. И при помощи нее любой тон ляжет хорошо. Третий способ, наверное, самый эффективный и самый мною любимый, это нанесение тональной основы при помощи кисти и влажного спонжа. И сейчас отдельно я поясню, почему спонжем я не наношу тональное средство. Во-первых, тон нужно сначала распределить по коже лица. И спонжем мы его только притушевываем. То есть мы его распределяем по коже. Спонж работает таким способом, что он тональное средство усаживает и забирает излишки. Представьте, если вы выдавливаете тональное средство на руку, опускаете туда спонж и начинаете наносить. Половину тонального средства он у вас съест. Спонжем мы работаем влажным способом. Это очень важно. Никогда сухим спонжем мы не притушевываем тональное средство и не наносим. Для того, чтобы выбрать для себя правильную тональную основу, в первую очередь вы, конечно, определяете, какая у вас кожа, она сухая, нормальная, комбинированная, либо жирная. Исходя из этого, вы выбираете уже подходящую текстуру. Для нормальной сухой кожи можно использовать легкие водянистые флюидные тональные средства. Если кожа комбинированная, либо она с явными недостатками, акне присутствуют, то здесь можно выбирать более плотное и более устойчивое тональное средство. Начинаю я с того, что выдавливаю тон на руку. Для себя я выбрала тональное средство среднего покрытия, увлажняющего, но с небольшим матовым финишем. Я набираю тон на кисть и начинаю с центра, с крыльев носа и потихонечку оттягиваю тональное средство к периферии. Тянем тон к ушку. Максимально плотное Нанесение должно быть как раз таки вот в этой Т-зоне. Здесь, как правило, расширенные поры находятся, какие-то недостатки, которые нам необходимо скрыть. Обязательно доходим тоном до ушка. Опускаем его чуть ниже линии подбородка, чтобы вы ни в коем случае не оставили резкой линии. Если, например, тональная основа не совсем подходит вам по цвету, она может быть немного темнее, чем ваша шея. Вы можете опустить ниже, для того, чтобы сравнять оттенок. И следом я прохожусь влажным спонжем, для того, чтобы максимально усадить тональную основу, чтобы она смотрелась просто идеально на вашей коже. Этот способ нанесения актуален, когда вы используете плотные тональные средства для того, чтобы заматировать кожу и легкими притаптывающими движениями при помощи влажного спонжа я окончательно усаживаю тональную основу. Влажный спонж работает так, что он забирает излишки тона, если вы где-то нечаянно переборщили, если на коже есть сухость, то тональное средство может подчеркнуть эти сухие участки. Спонж при этом помогает выравнивать тональную основу и скрывать мелкие несовершенства и шелушения на коже. В принципе, тональную основу можно наносить лишь при помощи кисти. Но вы заметите существенную разницу в том, как выглядит ваша кожа, если будете использовать влажный спонж. И теперь проходимся в зоне лба. начиная также от центра и по массажным линиям. Поднимаем немножко линию роста волос. Вот так мы никогда не делаем. Иногда я наблюдала такие варианты нанесения. Так мы растягиваем без того нежную кожу и стараемся тональное средство нанести высоко, прям уводим его в линию роста волос. Как правило, кожа летом может быть более загорелой, кожа там, где у нас находятся волосы, она белая. И если тональное средство мы нанесем ровно по этой линии, то это будет смотреться некрасиво, не профессионально. Как вы видите, при помощи кисти нанести тональное средство очень быстро. Оно ложится мягко, красиво. И финально я прохожу влажным спонжем полностью по всему лицу. Прохожу также труднодоступные участки, зона подбородка, близко к зоне к ушам зона крыльев носа, немножко под глазками, зона мимических морщинок. Излишки тона спонж обязательно заберет и текстура вашей кожи сохранится красивой, тон будет смотреться равномерно и очень качественно. Если вы используете легкие тональные средства, флюидные, на водной основе, которые сами по себе очень легко распределяются, здесь вы можете использовать одну лишь кисть. Итак, резюмируя, в данном видео я показала вам, как подготовить кожу к макияжу, какими способами можно наносить тональную основу и как правильно это делать. Я надеюсь, этот урок для вас очень полезен, так что подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новые выпуски и всем красивых макияжей!